Итак, всем привет! Меня зовут Андрей и я счастливый обладатель банковской карточки от Монобанк. Сегодня я вам расскажу о ее преимуществах и недостатках, которые я заметил за две недели использования. Заваривайте чаек и подписывайтесь на канал. Впереди еще много чего интересного, а я начну с плюсов: плюсы и преимущества Монобанк. Начнем с того, что здесь бесплатное оформление, обслуживание и перевыпуск карт. Нет комиссии на пополнение карты. Покупка в интернете, перевод с карты на карту или пополнение мобильного. Полноценную, как говорил Рогальский, карту можно оформить с 14 лет, без вмешательства и ведома родителей. Не надо вводить номер карты при пополнении с терминала iBox. Просто прикладывайте карту и пополняйте наличкой. Удобное приложение. Кэшбэк до 20% на выбранные категории. К примеру, можно получать 2% кэшбэка с каждой покупки в продуктовых магазинах или 20% кэшбэка с каждого похода в кино. Категории обновляются банком раз в месяц. Динамический CVV-код, подтверждение покупок, а также возможность в любой момент с приложения заблокировать карту или сменить пин-код очень полезно, если вы боитесь за сохранность своих денежек. Мониторинг счетов в реальном времени и уведомление о состоянии счета. Можно копить деньги в банке самому или создать совместную банку, а также создавать депозиты. Валютные, а также белые карты. К примеру, на белой карте нет кредитного лимита, а также с нее можно снимать деньги в банкомате без комиссии 0,5% в отличие от черной. С помощью валютных карт можно покупать и хранить такие валюты как доллар, евро и злотый. Реферальная система за каждого привлеченного клиента в Монобанк оба получают по 50 гривен на кэшбэк-счет. Стикеры в комплекте, достижения и тайные игры собирать награды и соревноваться в списках лидеров. Оплата услуг по типу коммуналки и интернета с возможностью сохранения реквизитов или даже повторных самостоятельных платежей. Множество способов пополнения и снятия денег с карты. Бесконтактный NFC-чип даже в обычной неименной карте. Именная карта также бесплатная, но придется заплатить 50 гривен за доставку новой почты. Возможности персонализации. К примеру, можно выбрать, как тебя будет называть служба техподдержки, подписи и комментарии к переводам, возможность сменить аватар профиля и банок. Также можно брать беспроцентную расстрочку после 18 лет, а также большой льготный период на кредитование. Можно совсем не платить за кредит, если погасить его в течение 62 дней. Процент на остаток по счету. Можно активировать в настройках, это работает как депозит, если у тебя на счету больше 100 гривен. Техподдержка отвечает в течение пяти минут. Классные комьюнити Монобанк проявляет активность в Инстаграм, ТикТок, а также Михаил Рогальский, сооснователь Монобанк, ведет свой Ютуб канал и делится новостями о развитии банка. Моно разделяет счет с друзьями, если у них также карта от Монобанк. А еще моно оформит детскую карту для детей до 14 лет. А теперь о минусах и недостатках монобанка. Именная карта практически не отличается от обычной. Плюс я ждал ее с 5 по 17 ноября, то есть 12 дней, хотя заявлено 6-8 дней. Кэшбэк можно выводить только если накопилось от 100 гривен, а также есть ограничения в накоплении кэшбэка. Можно накопить до 500 гривен кэшбэка в месяц. А еще я забыл сказать, что при выводе кэшбэка вы платите комиссию 20%, потому что это считается как дополнительный доход. Я не смог найти некоторые функции, такие как округление счета в банку или возможность открыть карту в злотых. Возможно, это из-за того, что мне 14 лет. Комиссия 0,5% при снятии наличных в банкоматах по черной карте. Это намного ниже, чем в привате, но все же она есть, и я решил это записать в минусы. Хотя спокойно мог бы записать и в плюсы, так как в привате комиссия составляет 1%. Монобанк – это не самостоятельный банк, и по факту является универсал банком, это нужно помнить. Также я не смог установить приложение Монобанка на эмулятор для ПК. Не все достижения можно получить с 14 лет. Если что, я говорю сейчас про расстрочку и кредитование. Моему другу не засчитало достижение за покупку книжек в Play Market. Тем не менее, ему засчитало достижение за покупку 5 приложений. Возможно, это особенность его модели телефона. Думаю, эту проблему можно было решить через техподдержку. А теперь э, я вам расскажу, как происходит оформление и получение карты. Переходим по ссылке в описании, именно по этой ссылке вы получите 50 гривен и указываем свой номер телефона. Далее скачиваем приложение по ссылке из СМС. Указываем в приложении свой номер телефона и отправляем на подтверждение свои документы, такие как паспорт, идентификационный код. Он также есть на обратной стороне паспорта. И данные о том, где вы прописаны. Это все, что вам понадобится для подтверждения документа. После подтверждения документов, вы можете выбрать точку выдачи или заказать бесплатную доставку сотрудникам банка. Если вы выбрали точку выдачи и у вас уже подтверждены документы, то можете прийти и собрать карту. Лично я забирал в Джастин и это происходит примерно так. Вы говорите свой номер телефона, предоставляете паспорт, фотографируетесь с паспортом в руках. Выбирайте Visa или MasterCard и подписывайте договор с банком, шаблон которого вам выслали на электронную почту. Все, карта ваша, в 14 лет, без вмешательства и ведома родителей. А Visa и MasterCard. Отличается тем, что Visa конвертирует валюту в долларах, а Mastercard в евро. К примеру, если вы будете в Европе и вам нужно рассчитаться евро, то MasterCard будет конвертировать ваши гривны в евро и э, евро уже расплатится, а виза будет э, конвертировать ваши гривны в доллары, а доллары в евро. А поэтому нужно выбирать, как бы я больше склонен к долларам, поэтому я взял визу вам надо будет расплатиться мастер-кардом э, в долларах, то мастер-кард будет ваши гривны конвертировать в евро, а евро в доллары. Поэтому что-то, что-то, как бы, имеют одинаковую значимость. Проблем с визой или с мастер-кардом уже давно нет. Раньше они были, сейчас уже, уже везде, э, что виза, что мастер-кард поддерживаются. Поэтому выбор стоит за вами, лично я выбрал визу. И также давайте поговорим о причинах оформить карту Монобанк. Вот, к примеру, я хотел, чтобы моя бабушка тоже оформила карту монобанка, но она спросила, зачем оно мне нужно. Так вот, причины, по которым можно оформить карту монобанка. По моей ссылке в описании вы получаете 50 гривен на свой кэшбэк счет. Первое – это халява. Дальше, карта полностью бесплатна, об этом я уже говорил. Еще один просто огромный плюс, из-за которого реально можно оформить карту, только из этого – вы будете получать дополнительный кэшбэк, например, 2% при покупке продукта в магазине, абсолютно ничего не теряя, ибо пополнение через айбокс происходит без комиссии и расплата в магазинах тоже без комиссии. Итог – вы только приобретаете, никаких потерь что очень выгодно. Это намного удобнее, чем бумажные деньги, не нужно носить с собой кучу купер и вы всегда будете получать свою сдачу с точностью до копейки, просто приложил карту и забрал свои продукты. Вы сможете оплачивать покупки в интернете, будь то донат в игру или заказ вещей, а также сможете выводить деньги с сайта для заработка, таких как фриланс или сеоспринт. Вы получите стикеры, сможете выполнять интересные достижения и просто поднимите себе настроение. Надеюсь, рассказал достаточно объективно. У Монобанк действительно очень много плюсов, но я постарался рассказать еще и о нюансах, которые заметил. Ссылка на оформление карты в описании. Переходите по ней, если хотите меня поддержать и получить халявные 50 гривен. Всем спасибо, кто досмотрел до конца и оформил карту Монобанк. Надеюсь, мы еще увидимся. Всем пока!